Друзья Джон, ну приветствую на своем канале. Сегодня очередная вкусняшка. Так, друзья Джон. Друзья Джон. Так, друзья Джон, друзья Джон. Друзья Джон, друзья Джон. Друзья Джон, друзья Джон. Друзья Джон, друзья Джон. Отдуй из любого. Друзья Джон, друзья Джон. Так, друзья Джон, так, друзья Джон. Так, друзья Джон, друзья Джон. Друзья Джон, друзья Джон. Так, друзья Джон. Аромат, друзья Джон, бомба просто. Все, друзья Джон, друзья Джон, друзья Джон. Так, друзья Джон. Друзья Джон, друзья Джон. Так, друзья Джон, друзья Джон, друзья Джон, друзья Джон, друзья Джон, друзья Джон. Всего вам самого хорошего, друзья Джон. Спасибо за то, что вы есть. Напишите в комментариях, понравилось вам или нет. Рекомендую от души.